И сегодня мы приступаем к обзору такой новой игры, как War Party, друзья. Это значит у нас стратежечка такая, в таком, значит, очень древнем в каменном веке, в который нам необходимо будет построить свою базу, нанять группу солдатов и контролировать их. Потом надо будет сражаться со свирепыми динозаврами и приручать их, друзья. Представляете, динозавров придется приручать, а это очень даже многообещающее. Ну что ж, давайте посмотрим по опциям. Если у нас тут наш с вами язык, давайте глянем в настройки, посмотрим. Так, язык, значит, выбираем и смотрим. Так, если тут наш да, друзья, русский язык уже завезли в полной мере, так сказать, да, и это не может не радовать. Я думаю, если мы пересмотрим демо, которое было в начале, оно будет уже с нашими субтитрами. Ну что ж, пока я оставлю настройки как есть, хочу все-таки посмотреть, что данная игра из себя представляет. Очень интересный, кстати, интерфейс, меня уже так привлекает очень интересное дизайнерское решение такое, знаете, реально с таком в таком древнем, ну, в древнем каменном веке видно, что все происходит. Так, давайте уже начнем одиночную игру, я не знаю, есть ли здесь какая-то, допустим, компания, да, друзья, она здесь есть. Ну что ж, попробуем обучение тогда, посмотрим более детально, что нам тут посоветуют и как нам действовать в данной стратежечке. В принципе, стратежечки друг от друга мало чем отличаются. А к северу этого лагеря обнаружено несколько гнезд рапторов, нам сообщает какой-то грозный голос. Это всего лишь вопрос времени, когда их популяция вырастет и выйдет из-под контроля оружия, разделить их сейчас, раздавить их сейчас, чтобы они не угрожали нашей базе. Я вижу, что у нас группа охотников. Кроме того, нам крайне нужна пища, поэтому мы можем убить двух рапторов одним камнем. То есть нам дают такую вот древнюю группу людей. Чтобы охота удалась, тебе нужно взять нас с собой. Для этого удерживай левую кнопку and мыши, and перетащи на поле uh, uh, вокруг единиц, которым требуется выбрать. Так, которые... Требуется выбрать. Итак, в общем, смотрите, нам дают... Так, опять нам говорят, выбранным единицам можно отдавать разные приказы. Самый простой способ навести курсор на объект и щелкнуть правой кнопкой мыши. Выполняя это действие на земле, вы приказываете единицам переместиться в это место. Ну, в принципе, до более просто и понятно. Все, как и в любой другой стратежечке нам дают поуправлять небольшим отрядом. А графика, кстати, ребятки, смотрите сами, это у меня, причем стоит практически максимальные настроечки сейчас выставлены. Ну и довольно-таки красочно. Можно приближаться, можно немножечко отдаляться, а можно как-то вращаться. Я вот сейчас нажал на кнопочку и уже пытаюсь отдать какой-то приказ. Вот такой, значит, у нас интерфейс. А здесь у нас, значит, какие-то разные опции, да, Открыть главное меню можно, это понятно а Показать на мини-карте все а, единицы и здания а, Так, да, то есть, да Такие вот у нас здесь оп опции, клавиши Интересные, можно будет потом поразбираться и посмотреть Но я думаю, нам сейчас в процессе обучения Это все, друзья, расскажет Итак, воинов можно выбирать по отдельности Вот так они у нас сейчас хаотично начинают бегать Кто куда, непонятно как, непонятно зачем Странно я отдал команду Они как-то странно себя ведут Так, ну что ж, я так понимаю, что у них физические модельки есть, и один на другого зайти не может, да, он его будет обходить, как мы видим, да. Потому что в большинстве стратегий подобного жанра бывает такой нюанс, что персонажи друг на друга находят, и они как будто бы сливаются воедино, не занимая места вообще. В итоге целая армия у нас толпятся прям такие, я не знаю, в узких коридорах. Так, ну что ж, давайте попробуем пройдем. Так, можно двигать на стрелочке камеру, можно перемещаться по карте. Ну что ж, давайте прикажем им двигаться. Стойте, мы приближаемся к гнезду рапторов. Чтобы атаковать их, наведите на них курсор, нажмите правую кнопку мыши. Но ну, это, в принципе, непонятно. Так, вот у нас, так я понимаю, раптор. Это у нас урон. Обозначается это пробивание брони. Это у нас, значит скорость передвижения. После того, как вы отдадите приказ, мы будем атаковать только эту цель э, для уничтожения. Боевые единицы целителей. Боевые единицы целителей, например, врачей, как я Будут искать ä, раненых союзников Нам не нужны, понятно, на охоту Да, сейчас переводом не совсем, ребятки, ä, до конца доделали Но я смотрю, выглядит уже достойно Ну что ж, давайте, друзья, валим рапторов Я тут понимаю, их тут не так много Так, это у нас, так я понимаю, боец Где у них кпшечка? Отлично, так мы будем в безопасности немножко дольше я так понимаю, у нас это герой наш. Раптор очень агрессивный, а, у... а мяса у них немного. Мы можем использовать большое. Что большое? Отсюда к северу ведут следы, принадлежащие трицераптосам. Они дают много мяса. В отличие от других диких динозавров, трицераптос не нападает, если его не провоцировать. Вот оно как, значит, тут разные динозавры, разные у них тактики. Отличное сочетание движения и атаки, действия, передвижения и атаки. Единицы, выполняющие действия, передвижения и атаки, автоматически сражаются с врагами, которых встречают на своем пути и продолжают движение к пункту назначения после сражения. Ну что ж, пошлите дальше изучать окрестности что я могу сказать так так так прикольно выглядят юниты uh, uh, выберите юниты uh, и нажмите кнопку передвижения и атака на панели действия в правой части экрана так оборонительный строй и агрессивный строй но нам что-то предлагают да то есть нам предложили выбрать другую uh, манеру так сказать движения так, я так понимаю всем или что? Так, передвижение и атака. Так, что-то не все жмякается на самом деле у нас тут. Отменить все приказы. Так, ну и почему они не отменяются? Убейте трицераптоса возле ворот. Ну что ж, погнали. Смотрите, какие они интересные, эти персонажи Д -д -д древний каменный век. Так, это у нас боец, я так понимаю, базовая единица пехоты Мика возглавляет твой, свой народ, она защищает людей в бою, сражаясь, исцеляя союзников Она э, верит в гармонию и, и считает, что нужно учиться у природы Так, ну это у нас боец, это, я так понимаю, тоже боец Это тоже боец, только чуть-чуть, наверное, помощнее, чем вот эти, да, два Хотя нет, они по-моему одинаковые, все одинаковые, то есть тут три бойца, один, так сказать, хил, единица поддержки, которая исцеляет. да, это исцеляющая единица А это у нас универсальный, так сказать, наш герой Ну что ж, погнали, наша задача уничтожить Трицераптаса, он достаточно громоздкий, как я погляжу у него есть вот такой вот кругляшок, который обозначает, видимо, хпшечку. Вот это 300, это, наверное, его хпшечка, скорее всего, да? Что-то у моих... Э, у моего героя гораздо больше. Я думаю, мы справимся в атаку. Так, значит, пошла жара. Мочим, э, истребляем рот Трицерапсисов. Удачно поохотились. Так, мясо надо забирать. Наши разведчики уже заложили фундамент базы. Кажется, они только что закончили строительство поселения. И куда нам дальше? Ну, я так понимаю, тут все прямо-прямо обучающие миссии, обычно небольшие. М -м, вы слышали? Кажется, у западных ворот поселения возникли какие-то проблемы. Какие же? Нам скор надо скорее выяснить, в чем дело. Давайте пойдем посмотрим. Так, что это здесь? Это что, новые юниты? Да, мы, смотрю, добавили себе новых юнитов. Это на наш типа лагерь. Это у нас какие-то э, ресурсы, я так понимаю. Да, здесь у нас еда. А здесь у нас а, кристаллы какие-то. Это, я так понимаю, наше главное жилище, поселение. Увеличить население 20, можно построить не более 4 пунктов сбора ресурсов. Ну, то есть, типа склад, да? Так, мне сказали, что надо кое-где проверить что-то, да? Я так понимаю, вот эти западные ворота? Давайте пройдем и проверим. Так. Что здесь за заварушка? Кто здесь буянит? Так, а, надо открыть ворота, наверное, да? Мы не имеем ни ничего против, ни против, но только не в этом состоянии. Сначала надо как следует подготовиться. Так, можно использовать пищу, добытую на охоте для строительства базы. Увеличим наши силы и победим варваров. Так, а что, у нас э, есть какие-то, разве, крестьяне? Опа, точно есть. А вот, кстати, это не воины были, это были рабочие. Эти ворота могут сдержать их натиск, пока мы подготовимся. А Некоторые жители деревни уже здесь. Выберите поселение и обучите еще одного жителя деревни, чтобы приступить к, фор к формированию хозяйства. Так, а как жителей нанимать? Житель деревни, стоимость у него 45 еды, а у нас еды 290. То есть нажимаем сюда и у нас, так сказать, происходит производство, как видим, жителей деревни. То есть это у нас лагерь наш основной. Можно даже, мне кажется, парочку сделать, почему бы и нет. С запасом. Так, вот у нас жители, которые будут весело собирать. Сначала вам следует попросить нас собрать ресурсы. А я чем занимаюсь по вашим, Затем мы можем использовать эти ресурсы для обучения дополнительных жителей деревни и расширения. Так, ну давайте займемся сбором кристалликов и еды. Существует два основных типа ресурсов, пища и кристаллы. Ну это мы уже заметили, да. Как, как заполучить их? Выберите житель деревни и щелкните правой кнопкой мыши. Это вы мы тоже сделали. У вас отлично получается. Затем следуйте, следует построить ферму. Так. А где же нам найти ферму? Чтобы построить ферму, выберите житель деревни и нажмите кнопку меню-строительства в левом нижнем углу панели действий правой части экрана. Так. Так, так. Вот здесь, где-то, да? Отменить приказы и приказы строительства. Выберите ферму, нажав соответствующую кнопку, зачем переместите курсор в место, где требуется построить ферму. Нажмите левую кнопку мыши. Так, ага, вот вижу ферма. Требуется 75 еды, 25 кристаллов. Время, время постройки половиной секунд. Так, ну что ж, строим здесь тогда ее. А, фермы, а, не, фермы медленнее, чем ягоды, и могут обрабатываться только время... Так, что-то перевод какой-то вообще странно. жителям деревни. Однако ресурсы на них отлично. Теперь вы знаете основу владения хозяйства. Ну что ж, замечательно, что я могу. Как быстро все выросло. Постройте больше фермы, обучите больше жителей деревни. Правильное ведение хозяйства – ключ к победе. Ну что ж, давайте так и поступим тогда. Еще несколько жителей наймем. А, нам, нуж, нам также нужны дома для поддержки растущего населения. Дома эффективны, но могут вместить только до 120 человек. Ни хрена себе. А, единственный способ преодолеть это ограничение создание дополнительных поселений. Однако число поселений не может превышать 4. Ну, допустим. Так, появился еще один. А, пока строим, значит, им дом. Так, давайте где-нибудь вот здесь его построим, подальше. Ну что, ты не идешь, не строишь, я же вроде все как надо нажал. Так, там места что ли нет, или что? Ага, то есть на левую кнопку мыши надо, не на правую. Так, а, еда есть, вода есть. Что здесь происходит? Где-то что-то заскрипело, по-моему, да? Или это так строительство происходит? Да, это, это ребята строят дом у нас. Так, а постройте еще одну ферму, ясно. Ясно, команда, так. Давайте вот здесь ее построим. Так, и что нам еще нужно построить? У нас появились также казармы. У нас появилась хижина врачей. А улучшение поселения необходимо, чтобы построить хижину врачей. Пришло время обучить отряды. На подготовительном этапе нужно построить казармы и хижину врача. Так, ну что же, здесь у нас будет казарма располагаться тогда. Давайте, давайте, ребятки. Кто-то на строительство должен пойти. Есть такой человек уже один. Так, давайте дальше смотрим. Еще одного сделаем на всякий пожарный. Так, ау. Войны. Также, значит, кликаем на одного, на один тип юнита, выделяются все именно типы юнита, допустим, определенного, ну, реально, типа. Закрутил, ну, закрутил. Так, а, здесь у нас, значит, крестьяне. Здесь у нас, значит, хижину врача нам, говорят, надо построить. А где же у меня хилы? У меня же еще было пару хилов. Точнее, не пару хилов, а один. Вот он, собственно, Давай-ка, родной, сюда подойди, не отставай от банды, иначе всякое может быть. Так, смотрим, нам нужно построить хижину врача. Выбираем строительство, кстати, да, ребят, главные эти, как они, быстрые клавиши тоже доступны. Нажав на B, мы получаем доступ именно вот к меню построек. Все, букв, все, все кстати, категории, они вот так подписаны, буквами определенными, и можно вот так вот легко и просто все это дело организовывать. Для того, чтобы построить, нам нужно улучшить, да, я так понимаю, наше поселение. Или я чего-то немножко не догоняю. Давайте еще раз глянем. Так, а, на букву Б и хижина врачей. Вроде как нам уже ее можно строить, как нам говорят. Так, а, хижина... Это я уже выбрал другую а, постройку. Нам нужна хижина врачей и мы ее построим тогда вот здесь рядом с казармами. Я надеюсь, ресурсов нам уже на нее хватит, но у нас почему-то здесь есть необходимое исследование улучшения поселения. Но мы его игнорируя, строим, строим все равно эту хижину врачей. Ну, не знаю, с чем это связано, друзья, Бак или не баг, не могу сказать точно. Так, сохранять тут нам не дают. Ну что ж, строим дальше. Так сказать, готовимся Дальнейшие вылазки. Отличная работа. В казармах можно обучить больше воинов. Мы сможем выстоять против единиц верхом на звере. Но крайне уязвимы для дни с дальнего боя. Так. Что предлагаете? Обучиться, обучиться чему-нибудь? А в хижине врача можно обучить дополнительных врачей. Мы не можем сражаться, зато мы можем вылечить другие боевые единицы. Так, вот он, врач. У нас можно сделать парочку. Строительство дополнительных военных зданий позволяет быстрее формировать боевые единицы, а одного здания недостаточно. Итак, что предлагаете? Обучить воина, обучить врача. Давайте обучим. Обучите небольшую армию, прежде чем мы научим вас, как устраивать настоящие кровавые вечеринки. Ну что ж, лекарь у меня еще один готов. Пожалуйста. И сейчас на подходе уже у нас боец. Вот он тоже здесь. Так, выберите талант для Микки. Так, вот у нас наши Микки. А теперь у вас есть достойная армия. В качестве предводителя племени вы можете усовершенствовать свои способности, развивая таланты руководителя. Так, смотрим, руководитель у нас вот... И где же его способности? Ми Мика. М в начале каждой битвы э и каждый раз при расширении поселения вы можете выбрать один из двух талантов. Какой именно талант? А где именно они выбираются? Нажмите кнопку талантов в верхней части экрана, чтобы отобразить э два... Два флажка талантов э, в верхней части экрана. А, вот. Выберите талант. Выберите талант для получения бонусов, э, выбор талантов, подходящих по данной стратегии или ситуации, поможет выиграть битву. Вот так нажимаем сюда и смотрим. Охота в большой игре. Все боеведницы переносят на 75% больше урона по диким динозаврам. А, наносят. Стоимость э, строительства казар понижается на 70. И дальше так, следующее таинственное извлечение. Плюс 2 к восстановлению всех боевых единиц Стоимость врачей снижается на 25%. Ну что ж, давайте выберем вот этот талант. Чтобы гарантировать победу, можно э, предпринять еще один шаг. Какой же именно? При наличии достаточного количества материи материалов наше племя может усовершенствовать поселение, сделав доступными новые технологии боевые единицы. И как же это сделать? Так, обновить поселение до следующего уровня. Так. Выбрать поселение и улучшение поселения для перехода на следующий уровень. Это у нас улучшение поселения, или что? Или где-то оно здесь исследуется. Этот процесс займет некоторое время, пока он выполнится. Постройте новые казармы, чтобы увеличить скорость обучения отрядов. Ну что ж, а давайте построим казармочку вот здесь вот. Так, кристаллы рядом с поселением. В конце концов закончится строительство хижины склада рядом с пунктом кристаллов. Повысит эффективность их сбора. Так, где у меня еще свободные крестьяне? Хижину склад надо построить. Восток от поселения расположен крупный пункт кристаллов. Построим там хижину склад. С ее помощью можно также исследовать военные обновления. Так, ну что ж, давайте хижину склад мы вот здесь построим. Вот, я вижу ее, я как раз мимо нее проходил, и где же у нас хижина-склад? А вот она, хижина-склад, а, прям на месторождение нельзя построить, строим вот здесь вот прям рядышком. Так, обновите поселение до следующего уровня, а где это обновление? Нам необходимо, видимо, какие-то постройки возвести, чтобы оно обновилось, или что-то где-то жмякнуть надо. Так, так, так, так, я пока не вижу, если честно Контрольная группа Это у нас группа какая-то, видимо, где-то, я не знаю, пока еще Так, но обновиться-то как? Обновите поселение до следующего уровня А где подсказочка на эту тему? Не могу пока понять так, ну что ж, нам нужно обновить поселение до следующего уровня. Как это сделать? Сейчас давайте и посмотрим. А, так, так, так, где же у нас отображается уровень нашего поселения? Жители деревни, это понятно. Улучшение поселения, горячая клавиша А. То есть мы можем просто-напросто жмякнуть горячую клавишу А. И наше с вами поселение м -м, будет периодически постепенно улучшаться. Так, Так, здесь у нас выполнено, здесь у нас даже работничек уже работает. Собирает, смотрю, трудится, молодец Вот тут, ребят, справа в верхнем углу у нас отображаются наши ресурсы То есть это население максимальное у нас и текущее, которое имеется Здесь у нас еда, собственно, здесь у нас кристаллы И здесь сила, можно получать захватывая святилища и, строя, и, и э, строя тотемы Грома Или Гномали, или Гома И используется для мощных заклинаний То есть... Необходимый тоже ресурс такой. Ну что ждем, пока наше поселение улучшится, и осталось совсем немножко. Все, я вижу, у нас тут даже преобразилось. А, новое поселение предоставляет различные новые возможности. А, Во-первых, при каждом обновлении можно выбирать новый талант. Ага, так. Во-вторых, деревенские жители могут строить новые здания. Существующие здания также содержат различные обновления. Так, так, так. И что же у нас тут? Построим сначала стойло. Ну, давайте, построим. Так, мне нужен для этого человек какой-нибудь свободный. Давайте глянем. Так, парочку мы наймем еще. И, наверное, с еды все-таки мы уберем. У нас тут очень много людей работает на еде. А это свободный человек. Давайте же выберем стойло. Стойло. Здание Микке, где она выращивает зверей. Смелые наездники скачут в битву на грима прирученных динозаврах. Давайте построим стойло где-нибудь вот здесь вот. Все вот сюда. Нет, вот сюда вот повыше. Здесь будут стойло. Пока на самом деле сложновато привыкнуть к внешнему, так сказать, оформлению всех зданий. Непонятно, что где. По мне, так это просто груда камней, которые мы возводим, да? Кроме вот этого здания. Вот оно отличается немножко, да? И кроме еще. Вот эти гряды, то есть они более-менее а тут груда камней просто различных. Но хотя это разные, разного рода строения, которые производят разные плюшки для нашего а, мини-так сказать, государства. Разведка докладывает, что вражеская армия состоит в основном из костяных адептов. По пехотной единице наподобие наших воинов. Так, единицы пехоты хорошо сражаются против единицы верхом на звери. А из наших стоел э, неуязвимы для одних из дальних боя, таких как лучники. Так, наездник. Исследуйте огненное оружие в казармах. К счастью, наши саблезубые, саблезубые лучники являются одновременно и единицами верхом на звери и единицами дальнего боя, что делает их поистине уни универсальными при условии правильной защиты. Так. Что у нас такое «врач»? Это понятно. А где еще улучшение? Огненное оружие. Что касается воинов, вы сможете существенно увеличить нашу силу, если обновить нас до огненных воинов с помощью новой технологии в казармах. Но я, собственно, это сейчас и делаю, да, улучшает воинов, превращая их в огненных воинов. И использование подходящих боевых единиц для выполнения заданий поможет вам одержать верную победу. Где-то я уже это слышал, чувак. Неужели? Так, ну что ждем, пока у нас закончится улучшение. Здесь у нас, значит, производятся врачи в этой хижине врачей. А здесь у нас какие-то зверя. Обучите саблезубого лучника. Всадник на все, Саблезубый лучник, вот он находится. И всадник на трицераптосе. Ну, давайте сразу же двоих сделаем. Так, чтобы у нас было сразу же войско для... Мощное войско для дальнейшего похода. Вот они стоят, тут прохлаждаются. Бездельники, тут за вас работают, а вы бездельничаете. Не чтобы помочь чем-нибудь. Интересно, воины могут собирать? Воины тоже могут собирать, нет? Нет, они, я, я вроде кликнул. Нет, воины не могут собирать, они только могут воевать. Так, обучите лучника, мне написали. Так, что у нас здесь появилось? Это у нас, значит, на трицерапцы, на саблезубый лучник. На вот таком вот кошаке, интересно, появился. И готовится еще один садник на Трицераптасе. Вот. Это уже серьезно, я вам скажу. Атака такая нехилая, да, у него? Ну что ж, обучите лучника. А лучник у нас здесь, я так понимаю, да, лучник. Сколько у нас? 29 поинтов уже занято. А как, интересно, крестьянина какого-нибудь разжаловать. И где вообще выбрать не... А Вот, кстати, вот эта кнопочка отвечает за свободных рабочих Нажимая сюда, мы сразу же находим какого-нибудь лентяя, который ничего не делает Так, мы готовы, о, вождь, я рекомендую использовать приказ передвижения и атака для разведывания Откройте ворота для нападения, заряжай Так, вот наслучник появился такой Боец дальнего боя. Ну что ж, э, про прогуляемся тогда, я так понимаю. Что тут сидеть-то? Давайте. Ворота, я, я так понимаю, нам открыли. Ну что ж, давайте войска в атаку. Тут я смотрю, уже враги. Но можно вот этого контролить пока. Сдалека. Да, достаточно нехило так получается. Нормально вываливают наши солдатики. Такой-то толпой, да? Так, давайте, давайте. Аккуратненько и кучно. Весь урон сконцентрировано. Так, что-то я не понял. Что у нас э, какой-то разлад получился. Наших так побьют. А где у нас хиллеры? О, вождь, разведка докладывает, что вражеское племя исследовало древнее святилище Гона на востоке. Так, что это значит? А нам нужно выбрать... Так, мы должны попытаться захватить его, используя силу Гона. Можно накладывать древние заклятия. О, как. Как захватить святилище? Светилища часто охраняют дикие динозавры, которых э, неизвестным образом притягивает силы гона. Ого. Будем знать. Сначала нужно их выманить, затем просто переместить единицы на святилище, чтобы начать захват. Ну что ж, давайте попробуем. Так, давайте сначала выберем э, способность новую. Гарантия безопасности плюс 5 броне всех боевых единиц и зданий. Стоимость силы снижается на 10%. А это что такое? повелитесь зверей. С стоимость боевых единиц э, в конюшнях снижается на 10%, а скорость их обучения вырастает до 10%. Так, давайте защиту пока сделаем. Да, я так понимаю, постоянные бафы у нас какие-то. Так, захвати святилище. Нам нужно идти дальше. А, я то точно думаю, что не сюда, а вот как раз-таки по дорожечке прямо. Давайте, мои доблестные древние воины, вы сможете... Ох, какая она у нас тут встреча ожидает жаркая. Тут уже серьезный противник. Ну так. Кстати, он дает еду. Можно по пути вот так вот воюя еще и собирать еду, друзья. И тут у нас святилище, я так понимаю. Так, захват святилища происходит вот таким образом. Мы заходим войсками и захватываем. А, для... Так, до, до тех пор, пока одна боевая единица остается захваченным захваченном его владелец будет оставаться прежним. Захваченные святилища медленно генерируют очки силы и предоставляют обзор для хозяина и его союзников. Как мы видим, вот они, очки силы, у нас потекли вверх. Мы также можем приказать жителям деревни построить извлекатели Гона для генерирования дополнительных очков, хотя они менее эффективны по сравнению со святилищами. Так, так, так. Что-то мне это напоминает, где-то я это уже видел. А что я... Что тогда? А, тиранозавр приближается к светилищу. Вождь, вождь использует свои силы, чтобы помочь нам справиться с ним. Вот это тип. Вот это что-то серьезное. А щелкните силу на шкале внизу экрана. А некоторые активируются автоматически, а другие необходимо выбирать. Ну что ж, давайте посмотрим. Какая сила? Чтобы переместить выбранные, выбранные силы в место, где у, у вас есть обзор, нажмите левую кнопку мыши. Так, не понял. Это, я так понимаю, силы нашего героя. Метеор. Или в при... А, это в принципе все доступные заклинания, которыми я сейчас могу пользоваться. Бастион. Метеор. Используйте силу убить Тернозавра. Это что у нас такое? Разогнанный туман. А гром, это у нас молния. Гром молния. <с> Удар молнии в указанное место. А это что у нас такая? Урожай. На 50% повышает скорость сбора ресурсов. О, как тут разные у нас свойства от разных, так сказать, умений. 10 к броне плюс 1 к восстановлению. А что у нас здесь такое? Что-то у нас здесь замигало, я так понимаю, просто когда истекает вот такой источник, у нас на карте индикация была, сейчас заметили, наверное, да? Ну что ж, давайте используем, не будем томить, тянуть, а, есть на способности, и попробуем использовать метеор а, по данному, а, так сказать, врагу. А вот эти очки, я так понимаю, будут тратиться, и здесь указана стоимость, вот, например, на метеор 224 очка стоимости надо будет, давайте укажем на этого тернозавра. Вот такой у нас произошел удар... Вот так у нас еще произошел удар. В общем, нехило мы его так продамажили немножечко. Мы также можем использовать гром а, туда же в то же место. Как видите, у нас еще немножко продамажился наш этот тираннозавр. Смотрим дальше. А, разогнать туман это нам точно ничего не сделает. Ну что ж, пробуем еще сделать метеор. Ну, то есть он бьет по площади, как мы видим. Такая у нас а, массивная атака. Дамажит она один раз а, немножечко, а молния это более такое точечное, и как видите, оно более серьезнее а, продамажило нашего врага. Ну что ж, добьем его. Как мы видим, замочили этого Тернозавра. Поздравляем, лошадь, вы готовы перенести жертву кровавым богам и забывать славу в сражениях? Отлично! Я так понимаю, у нас а, произошло сейчас обучение благополучно. Вот такая вот Друзья, игрушечка под названием War Party. Достаточно интересная стратегия, как мне показалось. Посмотрим. Это у нас было все обучение. И теперь мне предлагают... Можно, в принципе, начать одиночную игру. Ну что ж, давайте попробуем. Сыграем в компании. Нам предлагают выбрать группировку. Это дикари. У каждой группировки, как мы видим, есть свои, так сказать определенные бафы стоимость жителей деревни понижается на 10%, а скорость с которой они строят повышается на 10%, вот оно как, так, это у нас Витара дикие динозавры перестают быть агрессивными их теперь можно приручать и с помощью способности мудреца для захвата святилища теперь не нужно сражаться с динозаврами, силу можно использовать для различных боевых единиц построек и обновлений так, а это у нас кто? Некроманы когда, когда кто-либо из воинов чара убивает врага, возле самого чара возникает зомби. То есть у каждого есть свои способности, у каждого клана, у каждой группировки. Ну, мы, наверное, выберем каких-нибудь или дикарей, ну, или витара. чтобы Давайте выберем то, что по центру, витара. И попробуем взаимодействовать с, с динозаврами, что ли, я не знаю. Так, глава первая. Воздаяние. А пробудившиеся инстинкты делают мудреца вожаком, чистая, чистая все дикие звери на свете и мстителем а, за их страдания. Так, это мне предлагает уровень сложности выбрать. Нормальный или легкий. Очень простой. Ну, давайте на нормальном попробуем. Так, а, где-то есть продолжить или надо как-то по очереди? Я думаю, надо начать с этого а, клана, да? Нет. И здесь тоже нет Кнопочки начать Вы где-нибудь видите кнопочку начать? Лично я пока не вижу Так, а если некроманов выбрать? И у них нет нигде кнопочки начать Но я так думаю, что она должна быть Или я просто-напросто что-то упускаю А, все, понял чтобы начать, ребят, нужно нажать просто вот сюда, потому что у нас тут вроде как активная зона-область. Мудрец не помнит, кто он и откуда, ибо однажды после медитации он оставил свою человеческую суть за водопадом и от отрекся от этих воспоминаний. Следуя инстинкту, он заглянул за потоки бегущей воды и обнаружил за ними пещеру, расписанную изображениями вольно бродячих животных. В глубине подземелья лежал посох. Стоило мудрецу взять его в руки, как его разум заполнили видение того, как люди угнетают, и постепенно. И вот тот миг стало ясно, что люди — это мерзость, которая не место в этом мире. Также он узрел несколько артефактов, подобных его посухов и храмы, занесенные песком и снегом. Отныне целью жизни мудреца стала исправить ошибку природы с помощью обретенных им сил. Так, вот такой у нас небольшой был пролог, предыстория, так сказать, нашего, нашей группировочки, нашего, ну, кланом его все-таки назовем, потому что клан как-то привычнее. Довольно вреда учинил миру род людской. Пришла пора природе начать сопротивление. Ну, это типа друидов что-то, наверное, да, если так? Мне понадобится сила Гона, чтобы привлечь на свою сторону диких динозавров в ближайшее святилище полно энергии. Так, ну что ж, мы начинаем кампанию, значит, нам предлагают поиграть за выбранную нами расу, выбранную нами группировку или можно ее назвать также кланом. Что у нас здесь есть? Нам дают сразу же задачи захватить святилище. Мудрец должен остаться в живых. Как мы видим, с нами подопечных никаких нет. Мы буквально в одиночку пытаемся, так сказать разрулить ситуацию. Так, как-то камеру повернуть можно по-другому или нет? Или только такой вид? Ну, вроде пока что только такой. Так, тут сразу а, у нас какие-то маленькие враги. А, у меня есть какие-нибудь силы, чтобы воздействовать на них? Гармония. Дикие динозавры перестали быть агрессивными. То есть, ну, по идее, они дикие и мне они ничего не сделают, да? То есть, они... для для меня они как бы вообще мирные создания, ручные зверьки. Захват святилища происходит достаточно быстро. Благодаря этой силе динозавры объединятся и дадут отпор э, здешним охотникам. Так, так, так. Чтобы уничтожить их лагерь, мне понадобится немало сил. Я должен привлечь к себе всех диких динозавров. Столько тут их есть. Так, в общем, мы повелеваем силами природы. Нам подчиняются вот эти динозаврики. Хотя нет, теперь уже не подчиняются. Так, мудрец должен сразу при, приручить диких динозавров с помощью способности мудреца. А где она? Где способность мудреца? Дрессировка, я так понимаю, да? Позволяет приручать. Ага, значит, это у нас клавиша Z. И вот таким вот образом мы приручаем диких динозавров. Достаточно быстро восстанавливается. Все, теперь они принадлежат нам. Теперь мы уже не одни в этой бойне. Так, что-то у нас какие-то доступные способности стало, стали. Мудрец отрёкся от своей человечности. Это что это? Это облик какой-то или что это? Слабый дикий динозавр, который э, мечет шипы с хвоста в цель. Злобный дикий динозавр, который атакует. Так, подождите-ка. А, все понял. Это разного э, типа динозавра. Один у нас э, пситакозавр, а другой у нас велоцираптор. Вот такие вот у нас а, зверьки с нами сейчас пойдут Ну что ж, давайте выдвигаемся дальше Приручить-то мы приручили, но нужно приручить пятерых А мудрец остаться должен в живых Так, тут у нас динозавры посерьезней, да? Давайте к ним подойдем и поговорим с ними Так, давайте-ка Раз Тихонечко, главное, чтобы нас не сожрали все отлично. Хороший динозаврик. Теперь со мной. Банда набирается. Тут что-то вообще их много, и я всех же могу приручить. Ведь так. Так, нужно отдельно выбирать героя и приручать. Одних динозавров не хватит, а, чтобы победить в этой войне. Мне нужна также помощь духов природы. И что ты предлагаешь? А, недалеко отсюда дерево жизни. Древо жизни, добытые светычки. Добрые цветочки, что обитают в нем, помогут нам. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, это что я хочу сделать? Это я, наверное, хочу кого-то поатаковать немножечко. Так, ну что, давай я предлагаю еще кого-нибудь приручить. Чем больше, тем лучше. Что называется. А тут вас очень много. Я хочу, так сказать, завладеть практически всеми вами. А почему бы и нет? Подготовимся как следует к грядущей битве. Да-да-да, то есть... Раз уж вы тут все есть, значит, вас я всех и приручу. Все, замечательно. Вот такая у нас банда собралась. А, у нас сколько получается? Шесть трицераптосов. и четверо маленьких, да? Что ж, берем всю пачечку и погнали, значит, на задание. Нам нужно добраться до Древа Жизни. Ага, вот у нас люди и мы уже против них точно сможем только лишь атаку сделать. То есть мы их только можем уничтожать. Это у нас кто такие-то? Это у нас охотники. Но что они могут сделать моей банде динозавров? Я так понимаю, вот эти дальнобойни, дальнобойные, потому что они э, всегда сзади и, так сказать, накидывают потихонечку. Что ж, давайте идем дальше. О, наши друзья! Это те, кого я тоже могу приручить. Таким вот образом это происходит все. Способность достаточно быстро восстанавливается. Отлично. Это у нас, это у нас тоже велосарапторы. А, замечательно, вот эта группировка получается. Ведем в бой наших друзей, так. На тут нас ждет очень такое жесткое сопротивление. Будем фокуситься по одному. Так, так, так. Так, отлично. Отдохните, чувачки Вы не в том месте просто оказались. Банда такая большая. Я так понимаю, тут будет наш будущий лагерь. Давайте уничтожим этих тоже, сольем. Так. Битва не на, не на жизнь, а на смерть. Битва за ресурсы. Нам нужно это место. Хорошо, потерь мы пока не понесли. А, мудрец должен остаться. Доберитесь до Дева жизни. Но я так понимаю, нам здесь... А предлагают разбить лагерь, но как мы можем это сделать? Я не знаю. Это, скорее всего, лагерь людей. А Я-то уже думал, что мы что-то сможем воздвигнуть, но, скорее всего, это будет позже. Так, идем дальше. А, тут нас ожидает еще куча динозавров. Светлячки, древо жизни, нам нужна ваша помощь, дабы не дать людям уничтожить мир. Ну, это, может мы уже достигли, Да. В твоих руках посох, э, сотворенный э, гоном жизни. Ты видел, что станет с миром, если не помешать злой воле человека. Ну, допустим. Слушайте, братья светлячки, отныне мы не будем помогать мудрецу. Какие противные, а? Мы можем... Придавать живот живому облику новый облик, обычно мы превращаемся в постройки. Приведи к древу жизни динозавров, чтобы превратить их в светлячков. Тогда можно будет построить базу. Ага. Вот почему так много динозавров. То есть мы должны жертвовать динозаврами. Например, вот этим. И у нас появляется светлячок, который является, я так понимаю, нашим уникальным юнитом, который будет за нас делать различные вещи. Ну что ж, кем мне еще не жалко, кем можно пожертвовать. Ну вот эти, они по, по здоровью вроде побольше, да? Чем вот эти мелкие. Поэтому больших можно оставить. Тяжелых тяжелых юнитов, я думаю, оставим. А вот этих мелких трицерапцисов, которых здесь очень много, тут, кстати, еще причем прибавилось их. Давайте, вот кто бы у нас больной... И дохленький, мы тех уже и возьмем. Так, давайте светлячков отводим. Кто у нас еще покоцанный? Велоцираптор давай тоже туда. Так, остальных пока мы переделываем. Этого тоже туда же. Четыре, ну и давайте пятого. Охотники разбили лагерь к востоку отсюда. Они станут первыми, на ком мы испытаем свою силу. Они станут отправлять охотничьи отряды к лагерю, который мы раз разрушили, чтобы попасть к древу жизни. Так. А на дороге к лагерю повсюду динозавры. Я должен успеть спасти как можно больше из них. Прям защитник природы. Как только нас станет достаточно много, мы сможем уничтожить их, лагерь и убить предводителя. Да, конечно. Наша, в принципе, это наша основная цель. Ну что ж, вот столько у нас теперь много динозавров стало. Прям-таки я не знаю, куда девать уже их. Только одних трицераптосов уже сколько у нас получается. Так, светлячков мы сделали. Можно их смело забирать. Так, а нам как? Туда надо было дальше, наверное, идти? Куда это я назад-то пошел? Нам, скорее всего, туда дальше надо идти. Вот туда за древо жизни. Даже древо жизни, насколько я понимаю, да. Все, ребятки, выдвигаемся. Выдвигаемся все, собираемся. Толпой. Идем. Только я не знаю, светлячки-то нам на кой черт? А... Услужливый природный дух собирает ресурсы и строит здания. Участвовать в строительстве может только один светлячок, который при этом расходуется. Так. Ух ты, как у меня много светлячков-то стало. Я что, всех завел на дерево, что ли? Ну да ладно. Что-то прям вообще капец. Я нечаянно, наверное, коснул к дереву. Это, кстати, ребят, не небольшой такой нюанс. Вот как мы видим. Мы тут ходим возле дерева, и все мои юниты превращаются в непонятных светлячков. Даже просто проходя мимо Так что это я зря, наверное, сюда зашел Тут у нас причем тупик, тут мы никуда не можем уйти А как, интересно, из светлячка обратно сделать а, динозавра? Вот это вот мне подскажите Отменить все приказы, это понятно а, Как сделать, сделать боевую единицу динозавра? А то у меня динозавра-то вообще не осталось Одни светлячки летают Ну капец, так, ну ладно, давайте будем смотреть а, Приказы строительства, также на Б а, Можно построить дом на дереве так это у нас ставится вот здесь да давайте построим так дальше смотрим это у нас значит колодец ресурсов где-нибудь его построим вот здесь давайте поближе к этому а, месторождению а здесь у нас что не имеющий смысл постройки так огонь тоже непонятно для чего так смотрим что дальше можно воздвигнуть дом на дереве давайте еще один поставим тогда вот здесь Пока нам ничего дальше не доступно. Как мы видим, целый светлячок тратится на целую постройку. Поэтому динозавры, грубо говоря, превращаются в деревья. То есть вот такой вот, такой вот ход своеобразный, стратегический. Один динозавр-один светлячок-одно дерево. То есть если вы играете за эту команду, за команду, так назовем вот друидом. Потому что ну, очень он очень похож на друида. Правда без ног. Летающий такой типок. Так, что можно здесь делать дальше? Давайте посмотрим. Ресурсы. Ну, можно, кстати, да, приказывать светлячкам добывать ресурсы. В том числе и кристаллы. Давайте их всех направим таким вот образом. Так, смотрим дальше, что могут светлячки. Это колодец ресурсов еще один. Но, насколько я помню, больше тут, в принципе, незачем нам ставить такие колодцы. Давайте выберем оставшихся динозавров. Их осталось не так уж и много. Мне бы, конечно, хотелось побольше. Так. Убейте берсерка в лагере охотников на востоке. Мудрец должен остаться в живых. Да, то есть тут у нас уже предел. Так, какое-то нападение. Это, конечно, зря я уничтожил. Точнее, зря я всех перевел светлячков. Я просто не понимаю, как из светлячков обратно перевести в динозавров. Ну что ж, выходим. Сколько есть, столько есть. Выходим, нам нужно предпринимать какие-то действия. Так, что тут у нас такое? Отсюда мы вроде как пришли. А, как туда продвинуться дальше? А, нет, у нас, видите, тут открывается новая зона, новая область. Ага, вот они, динозавры. Вот у нас еще один набег. Динозавров убивают. Приручаем, приручаем динозавра. Так, приручать-то как у нас? Давайте приручим уже. Тут их очень много. Очень много, кстати, на нас нападает народу. То есть это просто, смотрите какое вы потерпели, потерпели поражение. Ну вот так, друзья, собственно, происходят боевочки в данной стратежке, да. А, то есть мы выбираем миссию, мы пытаемся, э, так сказать, всех э, и вся нагнуть. Но главное сохранить своего героя э, и, так сказать, э, завоевать победу. Ну что ж, вот такая вот у нас игрушечка получается в War Party. Лично мне и мое мнение достаточно положительное по данной игре, э, можно, так сказать, развиваться Можно, так сказать, поиграть а Что, ребят, думаете вы про данную игру? Пишите, пожалуйста, свои комментарии По этому поводу Ну и, конечно же Дальнейшее прохождение Будет зависеть только от вашего мнения Стоит или не стоит мне ее проходить То есть Пишите, пожалуйста, с ответом, и для того, чтобы я понял. Конечно же, количество лайков и количество комментариев повлияет очень быстро. Ну и количество просмотров очень сильно повлияет на то, буду я проходить дальнейшее, так сказать, прохождение данной игры и кампании или нет.